Украине. Там как раз динозавры должны ходить. На заправочку. Короче, решили сегодня поехать в одну провинцию. 50 километров. Правда неизвестно, что там за провинция, но вроде бы говорят, красиво там, так что мы по бурьку собрались, купили баллы-плавы и, и едем. Еще, блин, кого Охренеть, можно. супер, порфау. все, заправились, погнали Только мы до ночевки Ну, здесь мы сегодня ночевали вернее вчера ночью приехали и ночевали все никак не уедем уже 9 утра а мы все собираемся а человек построил себе такой отельчик небольшой он его магазин продает вино напитки еду мясо номер обошелся ну 18 долларов за ночь Почему пошли грузить? 130 нормально. Хорошо. Хорошо. Вечером. Вечером. Вечером. Вечером. Вечером. Вечером. Вечером. Вечером. Вечером. Вечером. Вечером. Вечером. Вечером. Вечером. Вечером. Вечером. Вечером. Вечером. Вечером. Вечером. Yo ya fui últimos kilómetros con precaución. Sí, sí, no, porque si no conoces la ruta.. Claro, si no conoces la ruta, sí, pues claro. un pozo y chao. It's all Hola, ah, buen día, ¿cómo están? ¿De dónde son? ¿De dónde? Bueno, bienvenidos. ¿Primera vez que visitan. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Tenemos que pagar acá? Acá se abona la entrada al parque. Usted? Sí, sí, sí. ¿Quieren solo a recorrer o a acampar? No, recorrer. ¿Solo a recorrer? Muy bien. Acá yo les dejo el mapa, eh, uh -huh. con todo el recorrido, para que se vayan guiando. Está todo señalizado. Todo lo que está con línea negra... Uh -huh. Serían los senderos vehiculares, ¿sí? que pueden hacer con la moto uh -huh. Y la opción de caminar después, si ustedes quieren Las senditas peatonales son de un kilómetro aproximada uh -huh. ¿Sí? Sí, sí Tengan en cuenta que no se... Ah, indicios... claro, donde hay eh, señales, sí Claro, uh -huh. sí, sí, sí, todo señalizado por carteles Turf. One hour later Si sí de entrada, tengala en una mano por el control de guardaparques. Sí, sí bueno. Y el cambio, con precaución en todos los recorridos por el barro que todavía debe haber un poco de... Barro, sí, sí, sí. sí. Bien. Bien. No, vamos despacito. Bueno, muy bien. Gracias, Gracias. Sí, Que pasen bien. Hasta luego. Крутой. Не знаю, но он какой-то классный. У меня такой сидит, что-то жует там, смотрит. Гля, я тебя сфоткал. Слышишь, он хрустит чем-то. Опа, перестал хрустеть, позирует. Ну пойдем. Пока. А когти видео какие? не помню Красота какая-то Там как раз динозавры должны ходить Непонятно, куда эта тропинка ведет. Ну, какашек много. Прикольно, прохладненько, да хорошо. Пахнет. не плавать рыбу не ловить палатки не ставить мусор уносить с собой нормально давай Наташ, иди вперед если что я на подхвате ага. если что тебя сожрут Тебе первой Открытая дверь. Все, мы в джунглях. Как Ля, какая там морка там. Смотри. Вот смотри, самые интересные места, видимо, перегородили вот этими досточками. Заборчиками что -то. О, смотри, там какой-то костерчик. Вот они клыки. Здорово! Привет, чувак! Вот это класс. Ты тут живешь? Ле, идет такой. Это какая-то свинья, типа. У меня пожрать ничего нет, а я не съедобный. Аня, наверное, тут и живут, Смотри. На какой то это вышло. Не, вон прикольный, там костерки, потом кто-то поставил. Слышь, кто-то рычит. Пойдем, посмотрим. Не знаю, насчет индейцев. Но кабаны тут какие-то ходят странные. Наверное, да. Не слышала кто-то ревелку? О, ля классно! О. А вон идет еще один, смотри. Привет, чувак. Ты куда купаться? Это он период брачного сезона. Привет. Классно. Позирует, смотрит, смотрит думает, тут бы вы задолбали сюда приходить. Пойдем. Пошли. Ну да, он тут куда-то шел. Ну да, они тут только и ходят. Тут больше никого нет. Но ингрессора лягло. А что, тут рыба есть? Айху. А? Ну ты, чувак. Тут, наверное, анакомби. Пойдем, пойдем дальше, не знаю, там говорят пираний много. Это карпинчо. Второй это волчок. Морской волчок. А третий это агуара Попе. п. гарса Куатрогарса. А, карпинчо. Так их отстреливают, этих карпинчо. У меня ремень дома есть из карпинчо. А это карпинчо. Вот эти, которые ремни продают. Ну давай, туда так. Руки расстались. Ну, наверное, все, что осталось. А все остальное развалили, уничтожили. Да? Что это? Типа крепость была? Или колонизаторы? Наверное, это, наверное, это колонизаторы основали. Христиане. Это небольшая церковь. А это кладбище. 1950 год. А это печь какая-то была. Они тут что-то добывали и потом грузили в эту печь. Какая-то странная печь. А тут они хранили все депосита это и хранилище было слушай а ну куда сюда направо или туда налево или сюда налево туда направо О. а тут наверное контрабанду гнали ну какая муха цц Интересно, что это за дерево? Лимоны что ли? Или что это такое? Ой. Апельсины. Это апельсины. Но ну, а у нас речка ургой, на той стороне видно. Уруглай. Все очень близкое, рядом. В принципе, можно спуститься вниз и порыбачить. Слышишь, а тут рыбачить разрешат. Но бахара на пляща. Нельзя спускаться вниз. Вообще парк классный. Большой. Можно сказать, огромный. 85, по-моему, квадратных километров его площадь ну так как мы проездом посмотреть все не получилось поэтому нам еще 400 километров на садиться поэтому потихонечку собираемся путь дорогу блин ночью придется ехать а ночью плохо ехать Но ничего мы ничего не жалеем кто приедет в аргентину обязательно надо посетить этот парк тут есть места для палаток для домов на колесах в общем приезжай живи не относительно недорого все живность тут еще еды говорят могут ночной какой-то тур устроить вот по тем местам, куда ну, без гида не пускают. Вот очень интересно. Все, едем в на Просто суперское место провести выходные. Надо ехать сюда, когда больше времени. А вообще лучше в другое место. Поедем в сальту. через Кордобу, да? В Мендозе холодно, там сейчас зима. Там в горах снег лежит, перевал. Занесло снегом. Так что, в следующий раз можно ехать летом или весной. Так, ну все. Let's go! спидометром поехали жарко